Писали письмо, предложение откорректировать программу БКД и включить туда улицу Московкина. Также мы работаем с инвесторами, рассматриваем вариант все-таки по системе КЖЦ эту улицу построить. Я думаю, что в июне месяце мы точно уже определимся, каким образом мы будем и по какой программе будем строить улицу Московкина. Потом улица э, Восточный проезд к школе, к строящейся в 25-м Тоже пока у нас вопрос не решен. Ну и нам еще нужно решать э, вопрос по строительству улицы Салманова. Вот нового микровина, которая строится, там, еще дороги отсутствуют.